И вот мне пишут такое письмо. Добрый день, Вячеслав перевел 100 рублей Елене на карту. Почему-то Почему фамилия на карте другая начинается на букву «Р». Да, фамилия Романова, потому что Лена вышла замуж. Познакомилась, я так понимаю, с мужем 26 марта. О, да, да, и он правда. был ее адвокатом, который ее защищал. То, То есть, такие революционная семья, поэтому... Надо поздравить. Их. Да, поэтому значит вот собрали 104 тысячи на сегодняшний день Лени, а штраф там 200. Это очень хорошо, большое спасибо всем, кто помогает, очень здорово. Продолжаем в том же духе, то есть наша задача не бросать своих, помогать. И я думаю, что вот те люди, которые может быть, пали духом, они а воспрянут духом, видя, что не безразлично народу. То есть сейчас какая идет, так сказать, тема. Да? тема. То есть, говорит, ну да, ну вы можете организовать этот бойкот, потому что это очень просто. Люди не хотят отрывать свою попу, поэтому они с удовольствием никуда не пойдут. И вы, так сказать, в тренде. Вот, вы как бы в потоке и поэтому вы все это организуете но вот помощь своим соратникам это не а, как бы не, не сидеть не на сидеть, диване да это да. действие, поэтому это очень важно это очень важно, поэтому я думаю наша задача и так действовать и, и, и так то есть, и, и склонять людей к бездействию на выборах, чтобы они не шли и не идти это тоже действие на самом деле ну иногда более даже сложное особенно для бюджетников представляешь ну, да, будут загонять он да они будут показывать средний палец ну или можно не показывать средний палец можно просто сказать я заболел там, болезнь, да, да. умер там я не знаю уехал все что угодно можно сказать вот и тут вот письмо семья тут Андрей пишет нам с просьбой о помощи да мы сбросьте номер в телеграме и мы окажем содействие без вопросов так вот написали все про советский союз ну те люди которые все восстановление советского союза требуют ну, в общем то это конечно бесперспективно абсолютно а... в одну реку да. не войдет. да но некоторые идеи которые они выдвигают очень очень неплохие так тактически стратегически конечно уже никак так, и вот э, по поводу э, всенародной информационной атаки Путин сдохни, тоже очень многие люди э, хорошо это восприняли, передают друг другу и я говорю надо это продолжать, атака Путин сдохнет или может быть в более лайтовом варианте Путин капут она должна идти посмотрел я фотографии которые люди присылают очень хорошие спасибо и продолжать в том же духе будем в общем, двигаться чтобы к восемнадцатому марта создать полное неприятие того что происходит да вот сделаем 18 марта днем мертвецов гениально, гениально гениально ты гений Понимаешь, именно День мертвецов. Бля, как здорово, какой молодец. Тот, кто это придумал, он гений. Понимаете, День мертвецов. Все, название появилось, родилось. День мертвецов. Все, все мертвые, никто никуда не идет. Гениально. Браво. Вот когда людям такое вот приходит в голову, я думаю, блин, вот как, как, как это, что, что, что же с нами происходит. Где, где секрет простых мелодий? Нам хотелось <смех> знать наверняка Вот это секрет простых мелодий То есть обычные слова Но они вот настолько в самую точку Молодец День мерзвецов В штабе Великого Новгорода Менты изъяли компьютеры и принтеры Это вот Леонид Волков Написал у себя в Твиттере значит Поступил якобы анонимный звонок Что там могут печататься незаконные листовки. представляешь, какая прелесть. Могут печататься, приходят, поэтому изымают всю, все оборудование. То есть, ничего для этого не нужно. не постановление можно, суда. Можно да? прийти, арестовать счета, взять деньги, потому что могут на эти деньги незаконные ну да. действия. Ну да. Так, могли печататься. Так что, все, вот честные выборы. На деньги можно финансировать терроризм. Все деньги да. надо забрать двое Путину. Под э, Мурманском э, значит, вот опять дети заболели. Э, я так понимаю, что комбинат школьного питания опять отравил детей, куча ребятишек. То есть даже, даже числа нет, э, дается более там 40 человек. А сколько там? Более 40, и 400, понимаешь? Поэтому, и после массового отравления в Люберцах, значит, что сделают после массового отравления в Люберцах? Отравят следующие... Нет, это понятно, уже, Четанова, да. уже в Мурманске а отравили. Это, это вообще без... власть-то что делает? Как ты думаешь? Власть создает рабочую группу при Госдуме. Значит, ладно, а то Песков обычно говорит, это не наше дело, нам нет, ну да, об ничего да, не нет, известно. То, что я говорю, вот Володин. Первое дело, если проблема не очень серьезная, надо создать рабочую группу и ничего больше не делать. Но это классики, это я вам всегда говорю. Если уровень проблемы более такой, значит, как бы важный для людей, значит, должна быть комиссия. А если это супер важная проблема, значит, это должен быть создан комитет. Комитет целый, причем такой, чтобы там, ого с председателем, все как положено. А если вообще жопа, то просто сказать, как Песков, мы нам об этом ничего не известно, это не даже дело. Не, ну Володин так не может, он же должен комиссии, рабочие группы создавать, комитеты, проводить слушания. Вот следующий этап будет, рабочая группа поработать, потом они проведут слушания. И все, всем погрозят и скажут: нужно вносить изменения в законодательство, там как какие-то изменения, как будто можно этими изменениями что-то сдвинуть. Но они туда-сюда изменения. То переведут не, да. как стрелки часов, то назад, не, ведут назад, у. как маятник у них все изменения. Да, если бы стрелки часов, ты писал. Да, что? чтобы больше не лезли никуда, занимались, бы тот перевод от да. стрелок. Они по всей России травят детей сейчас, просто в невообразимых количествах, сотнями. После каждого такого отравления, ну, дети и так не очень здоровые. Согласитесь, больше 95% после официально не может пойти в армию. И если реально не с теми заниженными нормами. А взять вот советские нормы, то, ну, почти 100% не может в армию пойти, потому что больные. И у таких нездоровых детей еще и травит. То есть последствия такие, которые могут быть на всю жизнь. Представляешь, даже после единого такого отравления... Ну, они последовательно, они полностью политику свою воплощают. 30 миллионов русских уничтожили уже. И как мы говорим, что им нужно оставить только обслуживание трубы, и охранять себя, и развлекать. Ну, условия хроматизации, и даже обслуживание трубы им не надо оставлять. В этом вся проблема. Да, то есть им вообще никто не нужен. Причем у них это в голове очень сильно сидит. Мы поговорим, Медведев сказал что э, убыль народа это хорошо в условиях роботизации так, да? представляешь в условиях информационного мира единственная ценность это человек нет больше ценности и будущие поколения убедятся чем больше людей тем выше ценность этого всего понимаете? Медведев который себя сейчас позиционировал на этом форуме как человек из будущего полный мудак он даже не понимает этого он думает, он думает что, что Земля для роботов, что ли? Роботы для людей. Пока нет такого, чтобы люди были для роботов. Куриные полуфабрикаты оказались опасными для здоровья. Видишь, стали проверять. Вот люди травятся. Оказалось, ну нифига себе, в этих полуфабрикатах листерии и сальмонеллы. Ты можешь себе представить, это так нормально. Ну что там в куриных полуфабрикатах сальмонеллы? Это же норма вообще. Охерели, чтобы совсем. Ехать. Да, просто совсем охренели, если это норм. Блин, должны шухер поднять, пересажать уже половину. В Иркутской области вот мы вчера говорили, что утонули целая куча техники. Так я разобрался, я никак не мог понять, почему утонули трактора, думаю, ну это же мало вероят, трактор, же не может ехать со скоростью 50. 5 километров в час. поэтому Знаете, как все происходило? Утонул бензовоз, который реально 50, ехал 50. со скоростью 55 километров в час. Потом приехал автокран, который просто ехал очень медленно для того, чтобы достать бензовоз. И утонул автокран. Потом они притащили трактора. И гусеничный трактор И колесный, чтобы вытащить И утонули они бегу, утонул, утонул. Вначале колесный Но гусеничный не утонул А то скажем, наврал. Он наврал Притопили его чуть-чуть В <свят> путинской России Все как сценарии. <свят> да, Ну да, это такой вот День дурака, честное слово Потрясающая ситуация А я никак не мог понять, как же они трактора затопили Оказывается, вон очень простой путь Нашли, то есть очень трудный был путь, единственного Да, отбора, да. они да, это дались, да. <свят> В ростове на ну газ взорвался, но ну, это уже норма. Вот посмотрите, раньше газ в доме, в каком-то, таком я имею ввиду, в многоквартирном взрыв газа, это раз в несколько лет, иногда на десятки лет. Ну, вот за все существование, наверное, Саратова газифицированного с 43 -го года ну, не полностью, конечно, газифицированным, но с газом. Один дом только взорвался в советский период. Это было в 1985 году, 8 -го марта. Все. А здесь каждый день уже практически взрываются дома. Рассказывают об одном погибшем. Но я так понимаю, что это еще пока не окончательно. То есть, бабахнул дом, один человек погиб. В У Мне вот сегодня что-то опять не банится. Хотел а кого-то хотел забанить? Да вот не Виталик. Виталик. Виталик. Говнов, я полагаю. каков как что анекдот про Виталика Говнова, а? Когда приходит, приходит парень в, это, в ЗАГС и говорит, я хочу поменять свои установочные данные. Говорит, ну, а как вас сейчас зовут? Он говорит, Иван Говнов. Ну ладно, нет вопросов, совет. Пишут, говорят, а как бы хотели называться? Виталиков. Да. Дети опять погибли в Новосибирской области. при пожаре, но это уже вот просто-просто ужас какой-то. есть, это, наверное, Павших на войне меньше, чем у тех детей, которых сжег Путин фактически это Путин сжигает потому что сгорают из-за того что дома совершенно не обработанные из-за того что газовики газовикам пофигу ну всем все пофигу а где-то и газа нет, а обычные печки и все страшно опасно, но могут, как, как решить могут вопрос пойти и выписать штраф вместо того чтобы взять и все деревянные конструкции обработать за счет гребанного государства они бы сэкономили на МЧС, чтобы да. не эти гнилушки, да. обработали, дешевле вышли И забыли бы, конечно, да. но там щепку оторвал, она не горит, вот да. хоть ты усарись. Даже если будет замыкание, ничего не загорит. В Москве автобус с пассажирами въехал в столб, и это уже становится смешно. Просто каждый день обязательно пассажирский автобус в Москве в столб влетают, каждый день. То есть это уже прям норма такое поведение. Вот, и... Теперь вот в Омске Девочку пятилетнюю нашли на улице с, в, в легкой одежде Она 0,3 промилле алкоголя в крови у нее То есть пьяные девочки теперь еще появились У нас сказал, что и папа налил Пятилетняя девочка, представляешь В Челябинской школе произошла поножовщина То есть теперь Челябинская резня бензопилой. Челяба. Да, Челяба. То есть, представляешь, что сейчас вот только произошла поножовщина, и вот десятиклассник ударил сверстника ножом, теперь в Челябинской школе. А под Красноярском пьяный мужчина ворвался в школу и устроил драку. Представляешь? И Росгвардия теперь предлагает ужесточить требования к частным охранным предприятиям после резни в Перми. То есть, а какая, какая связь? -то? Ну сидел там тетка, что? Ну дядьку они посадят. Ну какая разница? Да? Как частное охранное предприятие могло предотвратить эту резню на втором этаже? Что могло случиться? Те, кто приехали, причем вызов тетка, которая дежурила, вызвала чоп. И вызвала ментов. Приехали ЧОП. Менты приехали только после. Когда приехали ЧОП, уже всех положили, со всеми разобрались. Все уже, все, все уже случилось. Потом только приехала неведомая охрана, которая сейчас называется Росгвардия. Вот. И, и теперь эта неведомая охрана, которая приехала через 10 минут в школу, да, хочет, да, да, хочет да, да, разобраться да. с ЧОПом. Да, они виноваты. Виноват, на самом деле, режим, который вот привел ко всему этому. Тут, в общем-то, совершенно очевидно все. Стали известны подробности убийства отца и сына в Оренбурге. На самом деле, ничего не известно. Известно только то, что э, родитель взял семилетнего ребенка, посадил в машину, поехал, остановился, чтобы выкинуть мусор, его зарезали вытащили мальчишку, убили, потому что он был свидетелем, я так понимаю, и потом куда-то отогнали за гараже эту машину, вместе с ними и спалили. Представляешь, то есть это значит кто-то его ждал. Может. Это вот как ты говоришь в атмосфере, Путин бедоносец, и тут с этим ничего не поделаешь, это может быть в последующем ученые установят какую-то связь, как это влияет, но... У Путина все так происходит. Да, конечно, весь режим э, такой, что вызывает ненависть людей друг к другу. И эта ненависть, она множится, безусловно. То есть кто-то нам скажет, ну вот вы тоже множите эту ненависть. Но ну, предположим, я был бы глухой из этого, из э, на дне, да, и, и говорил, что надо пожалеть человека там, понимаешь? Ну я-то не Лука, я Сатин, я говорю, не жалеть человека надо, не унижать его своей жалостью, уважать его надо, человек это великолепно, это звучит гордо, вот как я говорю, как Сатин говорил, понимаешь, но а, даже если бы я был Лукой и говорю бы, да все классно, да все бедненькие, да всех надо пожалеть, кто Путин со своей пиздобратьями кого-то жалеет, и посмотрите как жалеет, пожалел волк кобылу, оставил yes. хвост до гривы. Мальцева, забери Алексея Стархова, его преследуют с удовольствием, пусть свяжется. я знаю, что он и нездоров, мы можем помочь подлечиться, вообще не проблем, не, нет никаких проблем. Давно не видел Мальцева, где зависал-то, это я зависал, я каждый день со вчерашнего дня зависал. Знаешь, ну раз давно не видел, вот сверху там э, адресок, там этот номер карточки Лены Блиновой, ей присудили 200 тысяч штраф, 104 мы уже собрали, так что туда подкинь деньжат, почему? Потому что ей нужно чем-то детишек кормить, у нее штраф в, в, это, в безакцептном порядке списывают с детских пособий, это вообще просто атака, это вот как можно. Вот есть детские пособия. Как можно в, в, этому государству грёбаного в виде штрафа отнимать деньги? Это не ее деньги, это деньги детей. Слав, я вот ничему не удивляюсь, когда вот мою семью преследуют. У меня отца, пенсионер, 82 года, у него Снимают всю пенсию, что ну никаким законом не предусмотрено. Можно часть мать ну, да. судом признают, возвращают и тут же опять арестовывают, опять накладывают на всю пенсию. Он не получает вообще ни копейки пенсии. Представляешь, о каком законе, о какой конституции тут может отделить? Славик, почему уж говоришь за весь наш род? Ну, я за конкретных людей, Виталик, говорил, во-первых. Это начнем А во-вторых, если кто-то говорит за весь род То ты поинтересуйся ну, включить, говорить, Может быть, по имеет право так говорить Виталий, поинтересуйся Может быть, те люди, которые рядом с тобой Они скажут, что Мальцев имеет право так говорить Не только от себя Гангстер Мальцева окружает такие же отморозки, как Наверное, гангстера Мальцева окружает такие да, же отмороженные как он. А, гангстер, гангстер, очень смешно. <гангстер> То есть из, из его уст это звучит как, как комплимент. Бухлова, да. А, да. Мальцев, а, так, а, так, так, москвич увернулся от пули, и отправил стрелка в больницу. Вот такая вот новость. Представляешь, то есть произошла какая-то драка. На улице Суздальской произошла драка. В мужика стреляли из пистолета, не попали. Я так понимаю, это все-таки был травматический пистолет. После чего он в бубен кому-то прописал, но стреляющему. Тот уже попал в больницу. Это очень важная тема, когда я учил людей стрелять. Ты сегодня как раз эту тему поднимал. Когда у меня было охранное предприятие и учил людей стрелять, я всегда говорил, что если у тебя как бы нет навыка стрельбы, то пистолет тебе абсолютно не нужен. Он будет лишний, потому что тебе засунут -за его в да, и выстрелят. И очень много э, таких именно убийств совершается из оружия, которое принадлежало покойному. Так, и... Ну, та да, женщина выкинула двухлетнюю дочь из окна. То есть это вот то, что в атмосфере. То есть проявляют агрессию к своим близким, ту агрессию, которую хотели бы обратить к своим врагам. Это был советский фильм, я же не помню, как он назывался, Джигарханян там играл, и про ядерное оружие этот фильм был. И когда разговор пошел о том, что ядерное оружие никогда не применит, он говорит, ну, я, говорит, в этом не уверен. Я, говорит, понял, что оно может быть применено, когда стоял где-то там на каком-то очень высоком этаже и держал в руках своего ребенка, и вдруг почувствовал желание его бросить туда вот с, с этого... Высокого этажа да? И Ты понимал, что я никогда этого не сделаю Но желание такое есть понимаешь? А Говорят, бездна затягивает Когда на крови бездны стоят да. Кто-то кто кто затянет да, да, это люди уже отмечали Но это, это, это внутри нас И чем больше вот этот режим Продуцирует зла На людей, тем больше люди Это зло Отражают, как зеркала Безусловно, так и происходит Трехлетняя девочка выпала из окна московской многоэтажки, вот, и разбилась, естественно. То есть сейчас дети продолжают падать, и нужно, конечно, хотя сейчас, наверное, не из-за падают, все-таки это как бы, зима в Москве все-таки. Но ну, имейте в виду, что да, да, могут проветривать. Вот зимы сейчас такие, что-то ну, Осенью холоднее бывает так. В Уфе грабители взорвали банкомат Воздушным шариком Представляешь, какие кулибины, Какие, какие люди Сообразительные Вот если бы они сообразили, как воздушным шариком Путин. Путин режим Уничтожить Вот была бы красота тем больше, что деньги они там никаких не получили И вот Многие пенсионеры отписались Это вообще анекдот просто То есть, всем заявили О том, что Значит Базовую часть пенсии Подняли И все рассчитывали, что с 1 января Будут получать Большую пенсию Вот несколько человек отписали Что пришли Значит, до Нового года вот была пенсия 8 80, вот конкретный случай. 32 года стажа, 7 лет службы в ММФ. Пришел, получил ту же самую сумму. и он Звонит в пенсионный фонд, спрашивает, почему пенсию-то такую же. он говорят, нет, вам подняли пенсию на 3-4%, но, но это базовую, да. Но федеральную доплату снизили. Поэтому получается то же самое. Представляешь, какой вообще просто оттаск. То есть, подняли пенсию, но на самом деле не подняли. Но всем заявили, протрещали, все знают, что подняли базовую часть пенсии. Можно Удивительно, да, просто. Вывернуть сознание. Да. Подняли пенсию. То есть, а если бы не подняли, значит, опустили бы. То есть, вот если бы с первого числа базовую часть не подняли, то опустили бы. И. Левадо-центр вот, проснулись и стали заявлять интересные вещи. Лев Бухов, который там командиром, заявил, что речь идет об имитации всенародной поддержки и одобрении Путина. И поэтому Левадо-центр не пустили на выборы и так далее, и так далее, и так далее. Видишь, какое прозрение началось у людей. Потрясающая ситуация. Потому что левоцентр их хлеб, они уж нагло совсем врать не могут, или на куска хлеба лишатся, они все-таки приближенно-то ну да. должны что-то Ну, а и части. по этой причине культивно, да, потому, потому что, что, что сейчас нужно да, здесь нужны Это те, кто, кто будет вра нагло врать. Те, кто просто играет с цифрами, они уже не устраивают. И поэтому, конечно, все там удивлены. Говорят, так мы так хорошо, как, как жонглировали да. цифры, вам что не нравится? Говорят, а там по-володинским говорят, нам ох, нам не нужны. Вы нам рисуйте, рисуйте тупо. Да. Нам не надо жонглировать. Мальцев, у тебя какая пенсия? Нет, нет пенсии, слава богу. Я еще до пенсии не должен. Я не думаю, что вот Путин. Я спрашиваю, в панораму про сейчас. То это я так понимаю, про Грудинина меня просит. Ну, хорошо, подготовлю я. Да, и вот пишут интересные вещи, пишут люди, что вдумайтесь, что на уничтожение этих санкционных продуктов было потрачено 85 миллионов долларов. Это... Да, чтобы, наверное, чтобы, на, чтобы, на миллион долларов. Нет, ну нет, собирать. и говорит, вот эту мразь вы собираетесь, еще некоторые собираются Выбирать. То есть мало того, что пара, продукты уничтожал, еще деньги народ на, на это, это вписал, потратил. Им, да, им. И... Так. И в Казани студенты университета угрозами заставляют прийти на встречу с Путиным. Говорят, приходишь, тебе плюс один балл на сессии Не Круто. приходишь, минус. Круто. Да. То есть, ну, Я думаю, что студентам стоит прийти и сказать Вова сдохнет ну, да. это, это будет здорово Я понимаю, что потом могут отчислить Но ну, все-таки Казанский университет Это университет Лобачевского все-таки Казанский университет Это университет Ленина да. Да. Поэтому я думаю вот Будущий Ленин должен прийти На встречу с Путиным и сказать Вова сдохнет И все, выгонят Но я думаю, что Человек обеспечил себе бессмертие только этим. Вот Пять непарламентских партий заявили о поддержке Путина на выборах президента. И для этого и создавали эти партии, да. чтобы они всегда заявляли о поддержке Путина. Всех же остальных не пускают. У Навального нет партии, у Мальцева нет партии. И все остальные, кто пытался создать партии... Партия «Воля», если вы помните, была зарегистрирована там как-то случайно. Потом ее запретили, сейчас бегают, ловят по всей России представители партии «Воля». Потому что не Понимаете, поэтому, конечно, не так далее. Вот Меня спрашивают, тебя еще... Нет, меня еще не имели, а вот у тебя могут такие проблемы в ближайшее время как раз возникнуть Потом подпишешься, расскажешь, сможешь, если сможешь, можешь. да То есть писать сможешь, то. прямо в ближайшее время, можешь неделю брать, ну с учетом следующих выходных 10 дней «Голос» сообщил о 55 сюжетах на ТВ с незаконной агитацией за Путина. Хотя я не очень сильно люблю «Голос», да, поскольку они в свое время кинули «Кармишина». Здорово кинули, да? То есть «Кармишина» работала на эту организацию «Голос». В результате было возбуждено дело. Они мало того, что ему ничем не помогли, они еще копейки денег ему не заплатили, которые должны были своим корреспондентам платить за работу. Ну, фиг с ними, мы этот вопрос как-то утрясли. Но э, сейчас, в общем-то, э, кто старый помянет, тому глаз вон. Поэтому нужно да, помогать, взаимодействовать. И то, что они отслеживают, э, что за Путина ведется незаконная агитация, это хорошо, но это, э, это же очевидно. Да? Конечно, больше такого голос взаимодействует с какими-то западными организациями. Все эти вещи они должны публиковать в западных СМИ. Потому что мы-то сами в России прекрасно знаем, что Путин нелегитимен. Наша задача, чтобы об этом знали все. То есть, вот представляете, сейчас Европейский суд признает, что Навального незаконно не зарегистрировали. Таким образом, конкуренции на выборах не было нормальной. А, соответственно, значит, с этой стороны идет разговор о том, что Путин нелегитимен. Сейчас мы сможем нормально провести бойкот. И День мертвецов 18 число. Уже хорошее, назовник. Гениально. Вот. Все, все мертвые, никто никуда не идет, ни с какой сволочь голосовать не будет. Все. И мы все это увидим. И таким образом, абсолютно нелегитимный Путин. Он что дальше может получить? Он дальше может получить определенный... Как он любит говорить, вызовы со стороны Запада. Там скажут, ситуация какая. Первое, вот я что вижу, будет сразу. Первое, будет решение какой-то в ООН. Совет Безопасности вынесет какое-то решение. Там минус Китай отпадет, а может и не отпадет. И Вова наложит вето. И тогда возникнет вопрос, скажут, а смотрите, там какой-то хрен нелегитимный ВОВА, который действует от имени России и может накладывать вето на решение Совета Безопасности, на резолюции. И я думаю, Генеральная Ассамблея решит быстренько вопрос и никакого, никакого вето уже не будет, потому что как может нелегитимный хрен ветировать какие-то легитимные дела. Поэтому и, и это только будет первая ласочка, потом это раскрутится маховик очень быстро. Ну и будут сброшены маски, Путин покажет свою волчьи оскал. Ему скрываться уже нечего будет, будет полностью Северная Корея у нас. И может быть тогда все ватники наконец поймут, кто нами управляет. Да они, они понимают, они просто ссат. ссат знаешь, да. просто ссат. Или стыдятся, да. еще боятся все признаться сами себе тут показывают, что они ну, не понимают. Ну да, как вот я сегодня нашел случайно статью за июль месяц, я ее не видел, просто охренеть. Называется Путин и народ против зажравшихся там, олигархов. Блять, я охренел, представляешь? Ну это вот кто? Это вот всякие ноодовцы, которые... которые да, они, они, в них пассионарность кипит. Но... А, а Путина трогать нельзя. А вот вся картина мира, она у них и, и есть в глазах, вся картина мира, но Путина они оттуда вынули. Mm -hmm. А он вот замковый камер всего этого, mm -hmm. вси, всей этой гадости, понимаешь? Они бы убрали, говорят, вот конструкция вот такая. А без Путина эта конструкция не работает, ребят, она бы развалилась. Что, вот тут мне пишет ВРЭ-МИН такой. Тасик Котельников, почему-то он так фамильярно со мной, хотя мне 58 лет, понимаю, это такой ты лучше про свои подвиги в Нижнем Дольщиком расскажи. Это он имеет в виду там обманутые дольщики. Так я тебе скажу, если ты не знаешь, что у меня в 2012 году рейдерским захватом путинские бляди отобрали весь бизнес и фирму, Волговятскую строительную компанию. После этого она обокрала космодром восточный, два года уже сидят люди там. И после этого появились обманутые дольщики. Ну и все а пока... да. бросили, а, что им дольщик а не мне, даже в, Еще в 2011 году начался процесс этой рейдерской захваты. А до 2011 года ни одного дольщика обманутого нет. Все, кто... Э Вкладывал деньги в наш объекты. все получили жилье. Ни одного дольщика нет. Понял ты, мудила? Да не, ну это же тролль, провокатор. А, Матвиенко... Хорошо, видишь, тролли начали готовиться. А -а -а. То есть домашнее задание какое-то. Там залез, что-то посмотрел. А -а -а. Матвиенко призвала к консолидации общества. Как ты думаешь, против чего? Во... Против чего нужно консолидироваться? Против нацизма, конечно, против фашизма, <с <с <с фашизды, фашизды. Главное, что вокруг Путина. Да, заучили. Причем не только Россия против фашистов, но и весь мир. Все против неких каких-то непонятных нацистов должны все консолидироваться и все, и всех победить. Это Вот что в башке у этой старушки, а? Там уже, я не знаю, Недавно же называли валь два стакана». Там, наверное, уже не два, а гораздо больше. Мальцев добавил звук «Путлер-Капут». А у нас вроде по максимуму говорим да, громко. а Тем более, в Петербурге устроили... Провокацию против волонтеров Путина. Представляешь, вот рассказывают, что оказывается какие-то молодые люди подошли туда, где волонтеры собирали подписи, стали выкладывать какие-то деньги, все это фотографируют. Вопрос, ну ладно, там какие-то провокаторы пришли, я даже в это поверю. Но бывают люди, которые решили просто протроллить этих поугарать. А, ну а что там нет тех, кто подписи ставит? зачем они их по заводам собирают, потом привозят торговые центры и те подходят там подписываться. Это так смешно выглядит. Во всех торговых центрах висит висят камеры, нет никого, вот спокойно люди ходят, а вдруг приходит тысячи толпа, тысячи. приходит толпа, становится в очередь. все это подписали, ушли, и опять никого нет. Вот. и причем эти люди, Вы которые. Показали, кто с автоматами под конвоем. Вот такие дела. И Петербург так, в Петербурге Путин пишет, что доверит дебаты доверенным лицам. Доверит доверенным перепроверен. Да, да, То есть, вот верхи и эти, вершки и корешки. Деньги воровать он доверяет только оперативу Озеро, а геморрой получать этим доверенным лицам, поединщиков Путин будет поединщиков выставлять. Тогда, может, и надо было так сделать. Он выставляет своего поединщика, от нашей стороны свой. Кто кого убьет, прям физически, все, тот и победил. Значит, Путин... Как да, раньше, да, да, были, типа, да, да, да, конечно, то есть Челубей и Пересвет да. Вышли друг с друг другом, подрались И все нормально Поединчиков он там Выставляет артист. Путин посетит Форум малых городов Вот эта вся херня теперь устраивается Специально, представляешь вот Под эгидой того Что значит Путину надо Куда? Там все все эти форумы, все, все, все эти тусовки, они имеют единую цель продвинуть Путина, который над этим, так сказать, царит над всем. Такие вот дела. И Опа. названа стоимость нового лимузина Путина. Представляешь, то есть. И при Про, про не нее. Не-не-не. Ты, ты 50 даже не внимание. Был 10 миллиардов, а, и теперь, да, и теперь говорят: нет, ребята, это 6-7 миллионов рублей а, да? на да. то есть, а они в чем, в чем прикол? То, что сделать вот 3 или 4 лимузина вот этой кортеж, который называется, затратили. Ну, я помню, что 10 миллиардов это был год три назад, то есть гораздо больше Наверное, под 20, может, еще больше. Вот. А потом говорят, но ну одна за одну единицу, это же весь проект, да. а за одну 6-7 миллионов. Представляешь? Какие, не стали просто. Какие лжицы, это вообще удивительно просто. Ну потому что все посмотрели, что лимузин Путина стоит да. там за 10 миллиардов, скажут, ну нифига себе. Кремль значит, регионам не давал указаний запрещать... Акции Навального Об этом заявил Песков ну, Регион сами без указаний Вылизывают. Да, да. да. Но на самом деле это не так На самом деле вы прекрасно знаете это Конечно, что администрация президента Очень здорово на связи Со всеми И там есть кураторы, которые Курируют определенную часть Есть там допустим Округ федеральный Сидит этот Палпред этот, Пал -пал да, он куривый. Плюс еще есть в администрации человек, который конкретно отвечает за конкретный регион. Телефонное право никто да, не отменял. Никто не отменял. Mm -hmm. Чубайсу швырнули в лицо листовки на Гайдаровском фор форуме. Какой-то молодой человек кинул листовки <coughs> Чубайсу, а тот сказал, что что-то не добросил молодой человек. Вот э, Анатолий Борисович на надо... надо было кирпич. Нет, вот я, не я хотел сказать. Он зря, он, он, он зря провоцирует. Не надо было говорить, что не добросил. Надо было сказать: все нормально, добросил. Спасибо. Там в следующий раз добросил. Кирпиче прилетит. Да. Он зря не надо так провоцировать. Так вот, Гриев тоже выдал. Это вообще обассадц. Извиняюсь за выражение. Он видит свои задачи превращение Сбербанка. В банк в кармане. Ну, Подонна, всегда да. В свой ну, карманный банк. Ну, собственно, всегда был его карманным. <с downstairs> <да>. Нет, ну это очень смешно. Я хотя бы не конечно. говорил об этом. Да, банк, интересно, в чьем кармане? Должен быть в кармане Греф или в кармане Путина? Ну, в кармане Путина вся Россия в кармане Путина, а Греф пока только банк. Да, отщепнуть решил. Так, россияне отреагировали <свят> <свят> на благоустройство городов. Вот Представляете, что сидит благоустройство городов, и россияне очень хорошо на это реагируют, и участие граждан там происходит, и вообще все, все счастливо, все местное самоуправление вместе с народом работает по благоустройству и так далее, и так далее. Такая чушь, вообще просто жесть. В России города находятся вообще просто в одном месте, да, и место это жопой называется. И какие благоустройства О чем вообще кто-то может говорить В школах да. будут учить Межнациональному согласию Это вот эта власть Которая набрала непонятно каких учителей Власть нич... войны, да, Ничего России, не, да. не имеет Ни малейшего представления О межнациональном согласии И эта власть будет учить детей Охереть Дети учатся на примере Делай как я, а ты сука Бомбишь детей в Сирии а ты а устроил рок н ролл да. да, на а, в этом самом, на Украине. А ты в Чечне что а вытворяешь? В Беслане, в конце концов, да, когда да, да, да. своих, своих из танков расстреляли. В Нордосте. Это вот национальное согласие. Вот тут написали мне. Чубайс, Гудбайс. вот, к сожалению, Гудбайс, Чубайсу мы не сможем объявить. Он еще. Путина пересидит, с Ельциным это банда, они Ельцина еще приводили а потом уже Путина подонка привели И, э, чубайс напрямую взаимодействует с хозяевами с границы. Путин даже на него не смеет голос повысить Да, Медведев признал важность интеллекта, видишь вот такой Медведев, то есть он, он, он теперь понимает, что над быть умным да, это он не понимал важность интеллекта это он такой, там задвинул что сейчас эпоха э, пришла тогда, когда ну, там высокие технологии и так далее, короче, надо быть умным, это обоссаться, это, я не знаю, что они там нюхают, что курят, и, как я сегодня говорил, что назвал спад рождаемости плюсом для цифровой экономики, это гибель, это гибель для цифровой экономики спад рождаемости, потому что... Э, это как квантовая физика. Я не буду углубляться, но как квантовая физика. Вот, э, э, то есть, если есть наблюдатель, это работает. Если нет наблюдателя, это не работает. Какой бы искусственный интеллект мы не создали, на этом этапе, и это будет, я не знаю, еще несколько столетий, без человека не обойдешься. Обязательно нужен человек, как персона, на которую все это прицепляется, понимаешь, как носитель. Все остальное это экзоскелет, даже, даже искусственный интеллект это экзоскелет. Вот как, как это не парадоксально. И поэтому чем больше людей, тем больше будет быстрее развиваться научно-технический прогресс. Даже если эти люди ничего не будут делать, сидеть, просто кнопки нажимать и потреблять. А нужны люди, нужен вот человек, как главная персона, вокруг которой все это происходит, как главный потребитель, как главный пользователь. И так, Возможно, да? и вселенная это существует только лишь для человека, поскольку да. мы как э, все больше убеждаемся, что и законы-то они все направлены только для человека. И весь мир неизвестно, опять же, что первично, материя или сознание. Так что искусственный интеллект имеет смысл только... При человеке, для человека и с помощью человека. Как читать, если Мальцев его не читает? Кого не читает Мальцев? ФСБ задержал главу, экс-главу службы безопасности Березовского. Представляешь? То есть вот они его подозревают в незаконном хранении оружия, в причастности к концентрировке терактов. Зачем это нужно? Затем, что Березовский виноват во всех, во всем, во всем сейчас конечно, повод, да, да, сейчас, да, сейчас да, информационный повод и, и дома взрывал Березовский да, будет, или Твиненко отравил Березовский да. и все что хочет. Сейчас все. Сейчас они будут из этого дяденьки, конечно, конечно, они сейчас будут пытаться получить признательные показания в отношении всего. Все, взорвал всех, да, отравил. Да, и все. Воволь святой сейчас будет. Конечно, не, ну, вали на мертвого, это главный, а, да. главный принцип уголовников. Вали на мертвого, если есть кто-то покойник, все, вали на него смело, и он, он за себя уже ничего не скажет. Я просто не знал, что это глава безопасности живет в России. Я думал, он живет в России. У него ума днем, не хватит, да. ли, Рано или поздно за ним пришли. Конечно. Это совершенно очевидно, что сейчас они его будут пытать. И он им выдаст там, я не знаю, что хочет, подпишет. Потому что им необходимо вот эти вещи как-то списать. Вот эти Конечно, дома не Литвиненко. Не ездили, особенно Литвиненко. Понимаешь? То есть вот... Он, он прям как кость в горле стоит у, у Путина. Мне по масштабу, кажется, все Дамасов ну, вообще нельзя никак с точки зрения человечества понять, простите, это вообще загранили. Ну, и Лавров предложил законодательно обеспечить защиту интересов россиян, работающих в ЧВК. Ты знаешь, Лавров, оно законодательно обеспечено. Статья уголовного законодательства за наемничество. В России есть статья уголовного законодательства за наемчество. Поэтому все, кто работает в этом ЧВК, это преступники. Понимаешь? А он хочет законодательно обеспечить им защиту преступникам. А в Госдуму внесут законопроект о легализации работы частных военных компаний. Ок. Да это надо творчеством заниматься. Ну да, да говорили сегодня об этом. А Медведев, например, законы поднимает о том, что нельзя окурки выбрасывать. А что, без его закона можно было выбрасывать окурки из окна поезда, где машины? Или без его законов надо было курить траву с обочины, он закон принял. Ну, о чем это? Это только инфопол. Мальцев, ты почему одних троллей читаешь? Не одних. Немцов взрывал дома, пишут. Да, но... Я, конечно, не курс, курсе, но думал, угли новые Сбербанки. Да, Сбербанки, карточка. И в Кремле, то есть это Дмитрий Песков, считают, не считают своей темой регулирования частных военных компаний. Представляешь, Госдума вносит законопроект, Лавров говорит о том, что надо. А в Кремле об этом не знают. Ну, ты можешь вот, ты это, можешь можешь иначе, это поверить вообще. Да, ну, То есть, есть это нет. рождено в недрах администрации. Когда Путин встречался с этими частными военными, да, а, читайте, что это карманные военные Путина. Ну, Он говорит, ну мы вам войну, после Нового года будет. дадим, вы там не волнуйтесь, все будет нормально. Ну, там, ну, ну дайте им что-то там. Закон какой-то о частных военных компаниях. Вот. И ну, говорит, это не вопрос Кремля Песков. Нет, конечно, не вопрос как Кремля. Во всем. Как и все остальные. Мы сегодня да, об этом обсуждали. Да. И э, клип появился Ульяновских курсантов. Ну, какой-то он такой. Э, стра странненький несколько, да, потому что они там в трусах каких-то, фуражках, да, больше похож э, значит, на э, каких-то значит, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, я понимаю, что это провокация, и вот какая должна быть реакция на этот клип? Да никакой. Ну, курсанты, молодые люди, ну, что-то прикалываются, и чего? Так хотят их выгнать, хотят их запретить, хотят... Специальную комиссию создали, войдут туда представители Минтранса, очень хорошее название. Министерство транса. <свят> да, Минтранса и Росавиации. Понимаешь, надо смотреть, чему там учат, как они летают, какие у них знания, какие клипы они делают, кого это вот вообще. Что там было сделано такого сверхъестественного? Ну, курсанты со спины показывают в фуражках, в трусах и в сапогах. И чё? Ну да, может быть, это как-то там не вяжется э, с общими э, принципами. Очень похоже на э, ролики каких-то там э, этих, э, ну как бы, каких-то голубых сообществ. Да, ну, ну и что? что дальше-то? Они же сами за долегатность ну, да, Нет, вообще просто отрасль. Ну гражданские, ладно бы, чь, военные были. Во-первых, гражданские люди. Да и военные были, а что, какие они в свободное время, что-то, они какую-то секретность вот там опять нарушили. Опять им повод, который да? им нужен всегда врагов, Конечно. помимо Путина выискивать. Видите, о, гомосятину там да. затащили в это Ульяновскую училище. В Кремле вся гомосятина, ну, это да. ничего. Зато вот, вот повод есть на кого-то их И вот тут Следственный комитет занимался тем, что пытался, собирал, 700 человек допрашивал. Ну, мы знаем, как допрашивали чтобы оспорить показания вот этого Родченкова, Григория, что менялись эти пробы, боча, пробы да, да, что моча не та, анализы не <laughs> те, как Райкер. 700 человек допросили и оспорили. Я могу вот с этим полностью согласиться, да? но, но есть нюансы, как, как в том анекдоте: Где да? результаты после того, как Мельдоний да, не стал, да, да, да. Вот это вот самое главное, где результаты. А результаты вот какие. Российские легкоатлеты узнали о допинг-контроле и массово снялись соревнования. 36 легкоатлетов снялось вот только что в Сибирском федеральном округе. Оказывается, приехали допинг-офицеры туда, и люди, которые зарегистрировались для участия в соревнованиях, говорят, бля, так что-то у да. меня спина заболела, да? мне так что-то домой захотелось, как Карлсон говорил. Передумали. И все, и они все передумали, но даже не это как бы является показателем. Показателем является вот то, что 12 января опубликованы сведения, российские биатлонисты как сработали. Олимпийский Федериста, чемпион Шипулин Олимпийский чемпион Занял, внимание, 54 место Те, кто были Всякими чемпионами, золотыми Медалистами Горамичев, например, в 43 место Елисеев В 45 место Какие еще доказательства нужны Да, Какие доказательства еще нужны Это Я даже не представлял Ты знаешь, что я сразу сказал Близким людям я сказал, мельдоний, пришлите там, из России. У да, меня собаки мельдоний выписывали. И мне тогда сказали, что нужно тоже, а это, ну, он там как-то обогащает сердце. Штырит. Да, не, не, он не штырит. Он этот носитель кислорода. Да, он сердце обогащает. И... Я попросил прислать, потому что я посмотрел, ну нифига, человек был олимпийским чемпионом, не стал жрать пятьдесят 54 место получил. Представляешь, какой препарат это? Это просто гениальный препарат. Тот человек, который придумал латыш, тот просто гений. Они должны это вот на коровку шлепать. Вот, вот с мельдонием, вот без мельдони. Представляешь? Мальцев, как объединить народ, если даже в чате его хрен объединишь? Так объединяет единая цель. Вот бочка сейчас на лугу Путина. Люди могут ненавидеть друг друга, конкурировать, там злопыхать и все такое прочее. Главная стратегическая общая цель. Тактически каждый занимается сам. Одни делают это, другие это. Один, может, пойдет кувал, его грохнет, а то Вова по башке. Мы не против совершенно. А другие, может быть, создадут какую-то систему, которая, грубо говоря, сработает 18 числа, которую мы вместе катим, и которая называется бойкот. Бойкот. День мерцвецов называется. Да, но мы не против, пусть кто-то ломал его перепоясывает. Такой вариант тоже да, возможен. Это, да. Тактически это, это, это ваше право. Вы сами можете делать то что надо угодно. Надо понимать, что Путин сопротивляется. И силы не равны. Он же все ресурсы ограбил. и Ему есть чем защищаться. Поэтому и тролли здесь не, не просто так они. Это все оплаченные тролли. Я предлагаю на выбор принести Какашки. Владимир пишет. Нет, ну я, я вот этого не предлагаю. Как бы из эксцесс исполнителя каждый уже сам. Но в основном Какашки мочают эти нодовцы любят очень. Даже у них там главаря Калыч зовут из-за этого. Я как-то не за. Не, ну, не, не, и не против, да. Ладно, уже... Путина один из них дзюдоист. Да. Я думаю, любой бы вышел на этого юдаиста На этого курка Я бы с удовольствием бы рискнул Да, конечно, а что там рисковать Так что Видите, вот, что у нас Происходит Мельдоний, оказывается, вон такой Сильный препарат Тяжелые истребители впервые в истории ВКС Совершили посадку на автотрассу На Дону Это удивительно вообще, что впервые в истории ВКС Представь, в какой жопе находится страна если раньше трассы, ну, вот, например, в Прибалтике, э, трасса, которая связывала Вильнюс, Каумас, Клапиду, это была магистраль, э, сделанная для приема не только истребителей, но и бомбардировщиков. У нее Отводы специально, mm -hmm. чтобы войска ГСМ могли там mm -hmm. трубы свои класть, чтобы там можно было какие-то капаниры, ангары ставить и так далее, чтобы можно было использовать военных целях. То есть все нормальные трассы в России готовы... Бетонные, да, да, да. бетонные. Ну и асфальтовые для приема истребителей и бомбардировщиков. Ну если они широкие, то конечно бомбардировщики. Если не широкие, то истребители. И в этом любой скажет, кто летал, нет никакого ничего сверхъестественного. Не, ну там провода только могут быть сейчас понавешивать, черт чего. а так, что сесть на трассу и взлететь с трассы, но это дается как запуск маска, да, то есть, вы представляете, тяжелые истребители тяжелые, там, там, сели на трассу э, там Москва э, Ростов на, на М4, что как так она и, там и, называется. То есть, ладно бы они эту трассу сделали для смеха. Хотя а то сели -то на трассу, то, что представьте, ну там, наверное, сделано. был кусочек сделан. Но я напоминаю, <как> что, что истребители эти. Сделаны таким образом, ну, то есть их тактико-технические характеристики такие, что они должны, по крайней мере, садиться, и в советский период садились на грунтовку на поле и взлетать с поля. Поэтому какого-то сверхъестественного мастерства посадить на асфальт самолет, ну, не знаю, и лог посадит, о чем речь, и если напал бы авианосца, да, сажают. Да, сажают. О, что то что на, на дорогу на это посадить, какие проблемы. Но это дается. Сейчас, сейчас люди наградят за это за то, что посадили на трассу. Люди, когда терпят бедствие, гражданские самолеты садятся здоровый гражданский гражданские самолет на трассу садятся, когда терпят а, это... ну, а как партизаны там огни любой да. старый посмотри, разжигали огни, готовили поле, сажали. Мальцев, вот пишет прец Канады, Мальцев, ты с революцией поторопился немного 18-й год. Не проявить эту возможность. Да нет, почему поторопился. Революция идет. И это все в одном контексте, понимаете? То есть наша задача была начать. Мы начали. Сейчас все присоединяется, все обрастает, как снежный ком. Хватит массы этого снежного кома, или не хватит, я не знаю. Мы надеемся, что хватит. Но он с каждым разом все равно увеличивается да. этот снежный ком. Не хватит в этот раз, все равно... Конечно, не он идет. не рассосется. Да. да, и вот про здоровье Путина рассказывают. Сразу вспоминается про рукопожатие, крепкое, работает над документами. Все началось и здесь, конечно, крепко. Путин может дать фору многим по здоровью. Но вот потрясающие ситуации. Один да. из помер уже, это уже да. по И опять раком говорит, болеет. Да, но они не это. Не, но это черная не энергия, потому что да, доносится, нет. и он не может не заболеть раком. Они не говорят ни о чем. То есть, э, про... это, это личное дело, в общем-то, каждого спортсмена, поэтому мы про его здоровье не будем еще говорить. Но оно хорошее. То есть, может дать форму, а отчитываться не будем. То есть, что такое? Ну, медицинский отчет это очень нормально. Я считаю, что те люди, которые стоят у руля в стране, они должны постоянно публиковать медицинский отчет, в котором будет графа, соматические заболевания, хронические, как они развиваются, и психические, Чтобы мы могли понимать, ну, с психикой все нормально, например, там тесты постоянно ежегодные, обязательные тесты на интеллект. Потому что сегодня у нее нормальный интеллект, а завтра у нее старческое слабоумие, нахер, это нужно. Поэтому психическое и физическое состояние. И тут у меня прям с языка сняли. Оказывается, в Америке-то это все есть. Да, и вот Трамп, почему про Путина сказали, чтобы э, было... Оказывается, Трамп прошел все эти вещи, то есть он... Э, прошел обследование. Сказали, физическое здоровье хорошее, жрет только дофига. Поэтому распоролся. Надо худеть. Ну, и имеет право, хотя в Лондоне, если помнишь, мы взвешивают на весах. Да? И, то есть, каждый год смотрят, насколько Разперло. расперло. Да. И тут самое главное, что прошел тест на слабоумие. Да, то есть абсолютно нормально, оказался не слабоумным, что в общем-то и требовалось доказать. Для этого тесты существуют. Путин такой тест не сдавал. Завалит, да. Сдавал тест публично Трамп, понимаешь? И вот этот вот нормально, это очень хорошо. То есть прошел тест на слабоумие, посмотрели, какой человек в здоровье, и тут, тут же какой вопрос? Он говорит, вот и там Здоровье это личное дело Это личное дело этого человека Если, если, он, если он просто миллиардер да? Трамп да? А если он президент большой страны То он должен По крайней мере как-то граждане должны знать с, чем они, с кем они имеют дело Они так как ты говоришь у нас три первовластия Мы никак вот да, не, не, не можем излечить Поэтому конечно mm. Очень хотелось две вещи это независимую психиатрическую экспертизу в отношении психического здоровья путина но я думаю что это только трибунал может устроить и генетическую, генетическую экспертизу которая да, да нам скажет что и вы имеете дело с господином путиным а не с пупкиным каким-то да как они обосрались когда генетический материал да. стали говорит спецслужбы собирать потому что Видимо, взяли на каком-то его там, симпозиуме генетический материал сегодняшний и стали проверять, как они говорят, там, где жил раньше Путин. И какую панику они тут э -э -э, ну, да. учинили. Видимо, Путин не тот все-таки. Я да, у меня, пишет что Вячеслав, все тесты прошел. Не знаю, вы знаете, ситуация какая? Сейчас даже какие-то сомнения. Я никогда как бы не волновался относительно интеллекта. И всегда проходил по максимуму, то есть зашкаливал. Да? А здесь я недавно взял тест, который восьмилетние дети проходят. И, и загвоздка получилась. Я никак несколько задач никак не мог решить. Никаким образом. Не логически, Никак вообще. Представляешь? Меняется образ мышления, То есть у них подход уже... Да, реальный, то есть, и да это, это можно было только угадать, оказывается. То есть должна быть невербальная часть интеллекта, очень мощная, и нужно было просто угадать. Вот то, что задумали авторы. Говорю, потому что ну, это вообще никак. То есть там нет абсолютно никакой логики. Вот, хоть с какой, хоть перепиши, и при помощи логики предикатов, попробуй, при помощи цифр этого читать, не получается. И для восьмилетних детей. Я, честно говоря, подумал, ну, либо те, кто дают эти тесты, они больные люди либо да, ну, оказалось, оказалось что дети разгадывают восьмилетние. а интуиция у них да. не развита потрясающе что, то есть взрослый человек который логику профессионально изучал не может разгадать ребенка разгадывает интуиция. именно по той причине что он это не изучал так что тут сейчас новый мир, почему мы в этом новом мире не хотим себе каких-то там суперских мест, потому что эти суперские места должны те, кто будет тащить на себе, те, кто будет вести. Это а как раз те, кому сейчас по 8 лет. А вот эти, которые сейчас, вот эти вот тесты, как семечки щелкают для них не проблем. Вот тут повторяется один тот же вопрос. Что будет с такими органами, как администрация президента? Таких территориальных органов не будет. Мы излечим и удалим все эти ненужные органы. Восьмилетний Паш Мальцев пишет. Да нет, с восьмилетним трудно сейчас а, конкурировать. У них же дети Индиго, у них совсем другая структура интеллекта. Может быть, уровень интеллекта такой же, да. Мы же с тем, это еще предсказывали Бержье и Павель? в Утромагов, утро да? Они предсказывали, что Выяснили, что дети Которые были там В утробе или в младенчестве Подвергнуты радиоактивному излучению Или рожденные от родителей Которые были подвергнуты радиоактивному излучению Они в 10 лет Многие из них имеют интеллект 150 IQ Ну да ну, то есть, такой интеллект, который э, для большинства граждан мира не досягает. Да? То есть, там, э, со соотносим с Сенштейном. Да? Ну, вот, и э, как раз в десятилетнем возрасте. И тогда, я помню, когда первый раз это прочитал, я подумал, что, ну, наверное, будет какая-то авария очень серьезная с большим выбросом радиоактивного вещества, потому что ну, уже, люди, да, да? людям нужно продвинуться. И случился Чернобыль. И сейчас мы видим, что да, что дети некоторые имеют интеллект очень высокий, но у нее другая структура. То есть, если взять, вот они соотносимы, допустим, у меня соотносимый интеллект, но структура абсолютно другая, они не похожи. Поэтому это будет другой мир, в котором мы чужие. Эту помощь как у этих макрицитов, у этих братьев Стругацких, там какие-то макрицы, которые детей там обучают, у детей совсем другой интеллект, как раз вот то, что сейчас и происходит. Нужно дать дорогу научно-техническому прогрессу. Эйнштейн дебил, ну нет, у ну, Эйнштейна 159 IQ интеллект, и не обижайте Эйнштейна, потому что вот, это достаточно хороший интеллект. Что вы думаете насчет санкционного списка олигарх? Я ничего не думаю, пока я списка не увижу. Да. А они сами думать. еще что думают, мы да. не знаем и что придумают в результате. Кадыров обвинил Запад в информационных атаках на Чечню. Ну вот интересный Кадыров. Пол на, на Западе нет ни одного, наверное, села, где не жили бы беженцы из Чечни. Причем иногда в совершенно невыносимых условиях они проживают, но предпочитают это проживанию на своей родине, где Кадыров. И он говорит, что какие-то информационные атаки, какие атаки, причем чеченцы связаны очень плотно, они созваниваются, они там присылают деньги туда-сюда, они знают друг про друга все. Поэтому вся информация о том, что происходит в Чечне, на Западе, она открыта. Поэтому, когда что-то случится, то в Чечне буквально за один день все встанет на свои места, вынесут все это, да. весь этот мусор. Мальцев, где обещанные вебинары? Все мы сейчас готовим, площадку. И вот очень просим тех людей которые могут нам помочь подготовить площадку айтишников, компьютерщиков, программистов. Потому что сейчас, я говорю, у нас очень много серьезных мыслей, но мы движемся медленно, нам нужны люди, которые сделают эти площадки, и мы тогда прорыв совершенно невероятный совершенно. Потому что на самом деле у нас вебинарами, это мы называем вебинарами, а на самом деле это не вебинары, а более глубокую вещь мы придумали. и Очень хотим, чтобы это работало. Да? Но для этого, я говорю, нужны те люди, которые это напишут. И это будет страшная бомба в отношении ВОВа. Бомба, которую мы заведем вообще под весь путинский режим. Это возможность общаться без око ментов, да? проводить митинги, шествия, демонстрации и при этом никак не подвергаться опасности с точки зрения э, путинской полиции. Поэтому просим вот, э, те люди, которые умеют это делать. Вот пишет. любит похвастаться интеллектом, но это не страшно. А что хвастаться? -то? Это было когда давным-давно, я сейчас уже пожилой человек, и наверное у меня гораздо ниже. Интеллект с возрастом он Уменьшается, это для кого не секрет. Я наоборот не хвастаюсь. Мы, наоборот, хотим дорогу молодым уступить да. подготовить все для них. А вот пишут: Эйнштейн был со слабым интеллектом, работал в патентном 59 бюро. Аркию, обижать, работал ничего. в патентном бюро, украл теорию у Пон Каре. Статьи писала его жена. Вы разве это не знали? А если знали, что дезинформируете? Ну, мы знаем теорию заговора да? о том, что якобы это мировые воротилы с помощью Эйнштейна -э, затормозили прогресс и вот заморозили открытие Тесла. Но даже если так, и гений он бывает и злой, вы сами себе противоречите. Даже если так, то победил же этот злой гений, получается, даже Теслу. И в любом случае, если бы он не был гениальным, он бы этого сделать не смог, по-любому. Хоть злой гений, хоть добрый, но в любом случае с интеллектом у него было все в порядке в любом случае. Не, ну И вещи, которые связаны с атомной бомбой, Рузвельт советовался с Эйнштейном, если вы помните. да, И письмо Эйнштейна вы помните. Да. То есть, явно, что Эйнштейн не был дураком. Ну, да? Иначе бы по-любому не случилось, даже если его считать отрицательным героем. Нет, да нет, ну и, и во-первых, он... Те люди, которые с ним общались, ну, там, Нильсбор, да, их дураками точно не назовешь. Да. И они с дураками общаться не стали. Конечно, да, так. Вот, Энрик Ферми, Нильсбор, так что, я, я в такие вещи не верю, да. Вы меня гораздо Энрик, проще можете убедить в существовании, да, фулканели, да, который там приходил ко всем этим людям по поводу атомной бомбы, чем в том, что Эйнштейн дурак. Гораздо проще можете убедить. США готовы расправиться с Турцией на территории Сирии. То есть то, о чем мы говорили. При этом Эрдоган... Там заявляет, в общем, какие-то воинственные заявления делают, и пишут, что Эрдоган разбушевался, главная тема, как Фантомас разбушевался, готовится к драке с США. Но имеется в виду не в войне с США, а на территории Сирии. Понятно, что США будут использовать курдов, понятно, что с курдами будет Эрдоган воевать, и понятно, что его там нахлобучат, потому что курдов много, и курдам не хватает только оружия. И у них есть за что воевать. Да, конечно. И курды проживают на территории Турции. Представляете? Конечно, курды победят. Конечно, устроить масштабную войну на территории Сирии а, с курдами <как> ⁇ это самоубийство для Дагана и для Турции. Ну, представьте, там проживает, ну, я не знаю, чуть ли не больше трети населения это курды. И что он с ним будет там делать? Я, не, я просто не представляю. Он устроит там войну, начнет их бомбить, начнут взбивать самолеты. Эти начнут ему взрывать бомбу, убивать полицейских. В конце концов кончится это плачевно. Ничего не понимаю, но он, видишь, закусился. Но победить курдов невозможно. Они за свою свободу, за свою землю. Ну как их победишь? Да, то есть он мог бы отмолчаться в данном случае, а он, видишь, попер. Причем, если если бы там вся мировая общественность поддерживала Эрдогана, это это одно. А когда давай говорить откровенно, да основная основная масса, как, как, как, как, как тогда я сказал, большинство то есть США и Израиль будут поддерживать курдов, то я сомневаюсь, что Эрдоган Эрдогана есть Эрдоган, Эрдоган бедоносит. Да. В Турции разбился учебный военный самолет, и вот, ну, Султан Назарбаев назвал отношения США и России ушедшими на ноль. О, да, ну, такой вброс, да, про про говорит, так Назарбаева. плохо, так плохо, что вот вы не дружите. Такой вброс для Путина: что видишь, Вов, я вроде приехал да. твои интересы защищать. А на самом деле все это полная фигня. Почему? Потому что Назарбаев очень. Похвалил Соединенные Штаты. Сказал, что вот в Афганистане вообще очень они молодцы. Если не они, то было вообще все очень плохо. И сейчас к Центральной Азии большой интерес а, больших государств. Наши соседи с одной стороны России, с другой Китай. На юге исламский мир. Здесь очень важно присутствие Соединенных Штатов в нашем формате 5 плюс 1. Понимаешь? То есть, таким образом назарбаев к диалогу соединенные штаты приглашает то есть исламский мир mm -hmm. казахстан китай россия и сша и обеспечивает себе уже по крайней мере прикрытие стороны сша он же пригласил он вот приходите mm -hmm. решайте все мы, мы все друзья все хорошо и так далее и понимает, как... И не как... Путина да. элементы. Не, ну может быть там и было формально какой-то по этому поводу разговор. Но я напоминаю, что Казахстан это то место, где был Синепалатинский ядерный полигон. И он, собственно, и остался. Ну, правда, там какие-то не проводят. Но не факт, что не будут проводить. Да? Вот. Где есть Байконур, с которого путинские там ракеты ну не путинские, они еще советские летают, ну вроде как считаются путинскими, поэтому и заключил Казахстан США на 2,5 миллиарда договоров продукции США на общую сумму 2,5 миллиарда купит Казахстан, это такой для Трампа вброс, Трамп барыга что ему нужно, ему нужно показать мы у вас покупаем Трамп, хорошие молодцы Понимаешь, такое от, от, от вашего стола нашему. И особенность этого а, в чем? В том, что недавно на, на путинском телевидении рассказывали, что США ничего не производят. Вот, Назарбаев продемонстрировал, на 2,5 миллиарда хочет чего-то купить. Я не знаю, Катерпиллеров, может быть, хочет купить там, я не знаю, Кормов. Путин ничего не хочет да, купить. Да, Путин главное. он ничего не хочет купить. Путин он, он только продает Уран, кстати. Я думаю, что про уран Назарбаев тоже говорил. Вот сдается, вот сейчас я сказал, подумал, что вчера была мысль такая, что наверняка что-то разговор по этому поводу тоже шел. Новая доктрина США предусматривает ядерный удар в ответ на кибератаку. Видишь, они мыслят точно так же, как и я. Помнишь, я говорил, что это может быть синхронно и одновременно кибератака и нанесение ядерного удара. То есть если они почувствуют, что серьезная кибератака, то может быть превентивный ядерный удар для того, чтобы не дать возможность ударить по себе. То есть они абсолютно также рассуждают. Не на грани. А вот это все не успокаивается. тройка, который писал про дольщиков, теперь пишет. И алкаш за кадром. Ржал в голову. Стас не пьет вообще. Огонь, ни грамма. лет Даже я тут во не Франции несколько раз употреблял вино, но правда по капле и шампанское, он отказывался. То есть придумать ничего не могут. А? Уже говорят, ну вы хоть что-то почитайте, книжечку, да. что-то придумайте. А вот мозг спрашивает, когда следующий панорама? Ну я вот день-два подготовлюсь, наверное, послезавтра тогда выйду с и вот вариант Северная Корея пошла по российскому пути. Решила сделать дороги платными. Представляешь, что, то есть в Северной Корее будут платные дороги. Это обосцы, извиняюсь, выражение. Тут вот мне уже критиковали, говорит, вслух очень режет. Вот это, но по-другому как тут сказать? Так оно и есть. Вот. И, ну, то есть тот же самый путь. Сделать, сделать все платным не кормить людей, пусть работают за спасибо, но пусть платят. Ну это нам дает повод сравнить эти два режима. Понятно, что они родственные. Что так, Путин, и что Япония призвала страну разорвать дипоотношения с КНДР. И вот Япония всегда в данном случае э, стоит на таких э, конкретных радикальных, очень позициях, но они единственно верные. Я понимаю, что Трампу легче всего расплатиться деньгами. Что южные корейцы тоже не хотят обострять. И им нафиг не нужно там рок-н-ролл какой-то. Потому что, представляешь, вот если сделать, как предлагает Японии, то есть прекратить всякие отношения. И, как предлагали мы, то есть засылать туда гаджеты, присылать туда еду на каких-то квадрокоптерах и так далее, то тогда получится очень такая тяжелая ситуация. Там наверняка случится революция. И потом вся эта масса северных корейцев вольется в южную Корею. Чем-то надо кормить. 20 с лишним миллионов. И как-то, в общем-то, трудно будет. Поэтому все на, на тормозах пытаются ситуацию спустить. А Япония как раз лежит на пути всех корейских ракет. И они говорят, не, нам, ну, ребят, нафиг не надо. Нам такие соседи не нужны ни при каких обстоятельствах. Они с южными корейцами там что-то бодаются за этих там, женщин для этих, ну, за бывших корейских проституток, там э, с Китаем бодаются, а тут с Северной Кореей. Ну, с японцами я бы не советовал. Вся история показывает, что японцы что корейцев всегда громили, что китайцев и всегда брали силы воли. Превосходящие силы там в десятки раз японцы всегда побеждают. Ну, не всегда были и в Корее свои, свои герои, которые, которые побеждали японский флот силами трех кораблей. Такое тоже было. Но я думаю, что в нынешних условиях ты абсолютно прав в том, что технологии будут работать. А в Японии они, конечно, сейчас зашкаливают. И то, что мы говорим, то есть способность взаимодействия человека с искусственным интеллектом, то, что вот мы говорили про вчерашнее открытие японцев, которые формируют мыслеобразы человеческие у машины. То есть можно передать образ на расстоянии. Это, это очень важно. Президент Грузии отказался помиловать Саакашвили, но это было очевидно, не для этого же незаконный, такой неправосудный приговор выносился что Сакашвили виновен в том, что помиловал кого-то неправильно. Надо, надо, надо, да. да. Поэтому, конечно, лишь его самого миловать никто не собирается. Порошенко обвинил Россию в стремлении уничтожить украинское государство. Я с ним абсолютно согласен, конечно, только это не у России стремление, а у Путина. И я могу сказать, что многие, многие люди которые до 2014 года не воспринимали Украину как отдельный какой-то сегмент, да, как самостоятельную структуру. Я не говорю про государство, потому что государство... Ну, государство может быть разное, государство, а страна одна. Я воспринимаю, как украинский народ не воспринимал, и вот грех у меня такой есть, я не воспринимал, как самостоятельный народ. Я думаю, ну это часть русского народа. И все, вот так я воспринимал. И должен был пережить вместе со всеми вот те а, этапы осознания того, что да, это абсолютно самостоятельный народ, который, а, в общем-то, никому ничего не должен. И может развиваться и, и должен развиваться без всякой опеки без Кремля путинских и всяких остальных уродов. И даже без опеки доброжелателей, вот мы возьмем власть и скажем, вот путинские были плохие, вы хорошие, давайте мы там чего-то. Нет, не надо, зачем? Зачем? Не надо. Нужно делать наш общеевропейский дом и исходить только из этого, что в Европе это наш общий дом, это не Российская империя. Да, там, потому что все эти имперские амбиции, они могут привести очень далеко, и не только Россию и Германию, да, и, и всех, кто считает себя великой э, Римской империей, да, да, и мы здесь вот во Франции видим, что имперские амбиции тоже есть, это такой рудимент такой, остался, вроде живут в общеевропейском доме, но имперские амбиции у всех есть, и это называется патриотизмом, но это не есть патриотизм, поэтому нужно с этим бороться и нужно стремиться к тому, чтобы нам всем жилось хорошо и чтобы наши вот эти патриотические устремления, да, они не мешали ни соседям, ни братьям, никому. Такие вот дела. В Литве появился аналог украинского миротворца. Это очень хорошо, но самый главный вопрос: кто туда записывает, да, в этот аналог украинского миротворца? это, это очень важный вопрос. Потому что чтобы это не было какой-то темой такой личной, чтобы никто не мог, как вот при помощи украинского миротворца сводить личный счет. Как украинского миротворца Саакашвили да, записали, Саакашвили, кого там еще Тимошенко, ну это смешно. Мальцев молодец, Мальцев на Западе развивается. Да нет, причем на Западе развивается, Мальцев развился достаточно давно, а самый, я говорю, главный перелом, конечно, это Крым. это четырнадцатый год, и вот этот вот перелом, он был очень болезненный. Мы там дрались фактически между собой, потому что было понимание с одной стороны, что это все неправильно, а с другой стороны, ну, а вроде бы так и хотели. И вот это вот внутреннее противоречие. Это мы хотели, а это же, это же нет, это же война, война с своими братьями, и это, и это того стоило. И мы же ненавидим государство, то какой смысл говорить о, о какой-то государственности, да? о чем вообще речь? И это очень сильный слом, стряска мозгов произошла очень серьезно, и я рад, что я, в общем-то, я очень не рад, что мы все это пережили, но я рад для себя, что я обновился лучше вышел из этой ситуации и это очень хорошо то есть теперь понимаешь, нельзя стоять на одной ноге нельзя там как-то вот на эти точки можно наступать а на эти нельзя это вот как со свободой слова да вот это можно говорить а вот это нельзя можно все говорить и как и здесь если если вот так, вот так, вот так, то нужно, если ты сказал А, продолжать говорить Б, понимаешь? А нельзя в разных системах координат жить. И это очень хорошо, что нас это освободило. В России вырастут цены на вины из Европы из-за неурожая. Да не из-за урожая, из-за того договорились. Ну, понятно, совершенно. То есть это такой вброс. Понятно, что если во Франции 50, 50 миллионов тонн, Покупают вина ежегодно, чтобы перегонять в спирт, чтобы поддержать виноделов. Понятно, что там вброс такой, ребят, мы там у вас будем вино покупать, но вы там как-то вот сквозь пальцы на какие-то вещи смотрите. Да, это, это сговор. Речь, значит, вот Владимира Балуха попала в интернет ему дали три года семь месяцев в колонии поселения, ну это э, в общем-то это радостно. Знаешь почему? Потому что ему три года, семь месяцев до этого дали в общем общего режима. Все-таки э, э, ему-то дали за просто так. И это абсолютно безрадостно. Но, слава богу, что в колонии поселения хоть жизнь будет у него полегче, да, и десять тысяч штраф за то, что у него обнаружили патроны и тротиловые шашки, ну я так понимаю, что это то же самое, как, как их не да. а в чем его вина Владимира Балуха в том, что он называет себя украинцем и является украинцем, в том, что у него украинский флаг есть, ну и все, и он не признал оккупацию, то есть он не пошел получать этот паспорт сраный и так далее. Ну, да, для путинских этого мало. Ну да, это они... ну, террорист как да, минимум, да. да. Представляешь, но... Это тебе не детей, без слаги убивать. Да, это, но да. то, что за шашку Таратиловую и за патроны дали 3 года и 7 месяцев, это показательно, понимаешь? Я имею в виду кого не поселения. То есть, они сами знают все там знают, что это, Фирмен, тоже, да, да. Что это подброшен, а, что он ничего не совершал, и поэтому ну, посадить приказали, но вот как-то жестоко, особо жестоко покарать все-таки да. а, рука не поднимается. Там, То есть это потрясающая ситуация. И он речь сказал, я советую прочитать, очень хорошую э, сказал речь. Именно, да. За, забань, пожалуйста, вот это, у меня не работает. Вот а это мудак опять пишет. Слава, у нас хватит технологий и ресурсов, чтобы обнулить и Китай, и обе Кореи, и Японию. За один клик, одновременно, даже с пыниным бардаком. Не, зачем память? Не, во-первых, нам ни крем, в коем который... случае не надо обнулять никого, ни Китай ни Корею, ни а, а, Японию ни в коем случае. С Японией нам нужен военный договор. С Китаем мы надеемся, что начнутся в Китае события какие-то, может быть эволюционные, не обязательно революционные, может быть эволюционные, которые Китай изменит, изменит политическое Дело руководство. Не потому, заблуждение вводит людей. Кого ты собрался обнулить и чем? Не, ну, понятно, самих что сейчас... обнулять за такую политику. Да, вот за сутки биткоин потерял 26% стоимости, но это как раз тоже связано с Китаем, что там запретили биткоин, жесткие меры в Корее и в других странах. То есть это борьба государств с информационным миром. Когда очухались, сейчас вот очухались и поняли, что информационный мир начинает доминировать над государствами, и пытается все эти государства таким образом так сказать, связать, чтобы они рыпнуться не могли. То есть влиять начинает информационный мир, начинает очень серьезно влиять не только на экономику, но и на политику. Очень серьезно. И уже никак не дернешься. Вот попытка противоборства информационному миру, это борьба с криптовалютами. И даже они могут разрушить и победить в настоящий момент. Пока это не такое сильное, но все равно в любом случае они ничего не смогут сделать. То есть государство не вечное, информационный мир вечен. Покуда существует человек, вот как развивающееся существо, он будет, конечно, интегрирован в этот информационный мир. Мальцев майнер. Нет, я не майнет. Я ни копеечку даже не, не, не намайнил. Вот. И.. Роман Абрамович, видишь, он для своего клуба в Челси, э -э, то есть для своего клуба Челси строит сейчас самый дорогой стадион. Один миллиард стоит фунтов. Представляешь, то есть больше полутора миллиарда долларов, да, и на 60 тысяч зрителей. Но проблема. Но он не самый дорогой, потому что самый дорогой зенит. Нет, конечно. Вот. Но зато вот в коттедже напротив этого клуба его и напротив стадиона живут члены семьи Кросс их и не знал никто. Они обратились в суд, говорят, Абрамович заслоняет нам солнце, как Диоген сказал Александру. Да? Вот. И высокий суд Лондона заблокировал стройку. Представляешь, сейчас у Абрамовича облом. Так, вот, представляешь, какая-то семья Кроссвейд взяла и обломила самому, самому, вернее, Роману Абрамовичу. Радостно мне, очень радостно. Да, компания по переработке мусора заказала электро, электрические фуры Тесла. Арабские Эмираты, представляешь, там мусорная компания. Что делает эта мусорная компания? 50 электрических грузовиков заказывает Тесла. И я, я написал такой твит. Значит, что и мы, и мы бы также жили, если бы... А там, там вот как написано, извиняюсь. Значит, компания BH заказал у американского автопроизводителя 50 электрических грузовиков, на которых будут возить отходы на переработку. Я написал, и мы бы так жили, если бы отходы из Кремля вынесли на переработку. Да. Понимаешь? То есть, представляете, вот уровень. Вот че людям надо, там мусорная компания покупает Теслу. Тут На старых автобусах ездят по России Чем Арабские Эмираты Отличаются от России Там есть только нефть Больше вообще ни хрена нет Есть там нефть и песок да, там нет, У нас есть все И при этом нет ничего Удивительно совершенно Собянин заявил о готовности а, ну Там спрашивали вот э -э -э, По поводу того Сколько э -э, Получает ребенок Который родился в Арабских Эмиратах и относительно вот путинских вот этих вот там копеек, а копеек да, получают 60 тысяч долларов сразу на счет, это люди нам оттуда сообщили, кто сейчас проживает, а -а -а. что непосредственно и, да, и участок земли, обязательно участок земли, представляешь? Причем там моделируют таким образом, что если семья молодая и еще в состоянии там рожать сколько угодно, то там могут, могут присоединять участки, а -а -а -а. то есть есть перспективный план, вот представляешь? То есть они знают, вот все обеспечили, 60 тысяч дали, но родишь еще одного, плюс 60 тысяч еще такой кусок же земли. кусок, еще одного, еще кусок земли и так далее. То есть есть перспектива он вот, до горизонта. Представляешь, насколько это эффективный механизм? И поэтому, конечно, там это будет работать, а там, где, как говорит Медведев, люди не нужны, там, где главные роботы, там, конечно, ничего это работать не, не будет. И не будет никаких роботов, когда не нужны люди. Понимаете? Потому что никто не будет топить за роботов. Топит только за людей. Собянин заявил о готовности 59 купелей к крещенским купаниям в Москве. Бля, да, бля, да, проблема, представляешь? С ну, проблем нет, это нет. Там грузовики Тесла отправляют да, они мусор купили, возить, бля, а он бля. в купели на уме. 59. Там 50 грузовиков Тесла будут да, мусор Они а да, купели бля. на всю Москву. 59 сделал Собянин вместе с Гундяевым. И они величайшие умы своего времени, блядь. И три улицы на севере столицы названы в честь известных людей. Но вот одна улица Никулина, Юрия Никулина, слава богу, в общем-то, очень был рад положить цветочки к мемориальной доске. Бывает иногда вот каких-то приличных людей вспоминают даже. Ну, и это просто... Никулин не успел высказаться по поводу выборов Путина очередных, поэтому так бы все. Вот представь, он высказался бы и сделали бы улицу имени Никулина. Да никогда в жизни. Вот Рязанов высказался по поводу Путина. Что, королок, да, что-то мы какие-то даты Рязановские отмечаем. Нет, с а, этой... Я, мне в голову как раз пришло, почему на Первом канале иронию судьбы не поставили. Потому что он сказал, что Путин пидорас. Понимаешь? Ну, не этими словами, он сказал, что это главная ошибка Ельцина и так далее. И так далее, Поэтому все слили Рязанова. Представляешь, какая мерзость этот Путин. В Берлине за карапасовками... Ну, значит, Adidas выстроилась очередь, представляешь, там какие-то кроссовки особые, и вот там поступили в продажу и с ночи занимали, с ночи за, занимали за этими кроссовками, но они какие-то высокотехнологичные, да? вот занимали очередь. Найден новый рисунок Ван Гога. Ну, в общем, я не сомневался. Я думаю, что столько, да, да. мы вставим, <свят> говорим о том, что новые рисунки Пикассо, Ван Гога. Я думаю, что через столетие ну, их будет столько, что как, как этот. А в квадратов сколько? <свят> да, да, как нет, ребра Николая Чудотворца, как <свят> этот Невзоров <свят> показывал, да, так что будет безумное количество. Франция отказалась от требований к России вернуть царские долги, видишь, то есть я не знаю с чем это связано, с покупкой вина или еще с чем, но я думаю, что пока нет такой информации, что это Министерство экономики Франции заявило, что не может пока потребовать. Ну что, отказалось, я, я не вижу, что это вот, вот так отказались, да? Посмотрим, какие будут результаты. Может, Путин и откупился как-то? В британском правительстве появился министр по одиночеству. Представляешь? Для слишком большого количества людей одиночество является печальной реальностью современной жизни. Это временное явление. Понимаешь, вот как раз мы сейчас. Это, это правильно сказали, одиночество – главная проблема современного человека, но э, информационный мир эту проблему решает. Он ее решит в ближайшее время, и мы сейчас как раз этим занимаемся, и виртуальный мир решит проблему. Почему люди идут в социальные сети? Именно из-за одиночества, но из-за необходимости общаться с большим количеством людей. Мы сейчас э, видим новую систему, э, при которой это общение будет более контактным, поэтому э, просим всех вот э, программистов, которые могли бы нам помочь, свяжитесь, собака э, 64gmailcom и мы решим с вами основную проблему современности. Сейчас это очень важный вопрос, и мы можем его очень быстро решить. Так, вот и правильно сказал, социальные сети бегут от одиночества для общения. А мы в информационном мире предложим, кроме общения, еще возможность участвовать yeah. и в управлении, и в политике, в чем угодно. То есть, кроме общения в современном информационном мире, в частности в информационном государстве, человек будет э, способен управлять и влиять на все происходящее, а не только общаться. Хорошие новости есть среди плохих. В США пожарный поймал сброшенную с третьего этажа девочку. И вообще они говорили. Пожарные, мы ловили детей, как футбольные мячи. То есть 12 человек эвакуировали, в том числе 8 несовершеннолетних. В основном несовершеннолетних бросали, они их ловили. Представляешь, то есть какая, какой да. у, уровень подготовки у людей. И я понимаю, почему пожарных в США самая большая пенсия. Так. С нашим бы я не доверил этим жуликам Ну не, ну те, не которые, есть, конечно, которые едут -то. и просто вот, Ты знаешь, я всегда удивляюсь нашим пожарным Это очень смелые люди Вот он в кирзовых сапогах залазит на восьмой этаж Держится там как-то рукой Потому что туда он не может залезть там в огонь оттуда И причем если тут сейчас разобьешь То обратной тягой там сожжет все а, И конец тут конец. туда это, шланг и да. скользит зимой все все обросло льдом, туда льет. Конечно, я, может, неправильно выразился. Жулики, конечно, это руководство. Конечно, конечно. Пожарные, это очень смелые да, достойные люди. Которые, которые постоянно, видишь, у нас гибнут, горят. Потому что нафиг никому не нужны. Там все украли. Вместо того, чтобы... Никаких, я говорю, даже батутов нет никаких. Так, отважно написано. Здравие всем, Вячеслав, что будет после того, как дадим Пинкаху, может ли рассчитывать на какую-то денежку сразу после смены власти э, жить не на что? Благодарю всех за ваш труд, счастливый жизни. Конечно, мы говорим о, о немедленном, во-первых, прощении всех долгов и немедленном, э, до, немедленной доли в национальных богатствах. Причем доля должна состоять из таких вещей, как ну, там, нефть, газ и так далее. Это, это совершенно разумно. Земля, нефть, газ, все национальные богатства. Но и доля в том, что похищена из этого тоже должны люди получить долю огромное количество остается жилья у которые эти люди которые разберутся а оставят а то, может быть нужно вот как в Швейцарии там хорошо люди живут проголосовали против а у нас люди очень бедно живут безусловно доход обязательно конечно независимо от вклада производства да. Постоянный какой-то доход. Но Надо безусловный это, доход мы да, говорим это за счет, за счет той ча части национальных богатств, которые представляют да, там да, да, лес, да, газ, да. нефть и так да. далее. А он говорит о том, что как, как жить сейчас. Мы, это мы сразу это будем понятно. Но меньшим, как еще как остается огромное количество всего бесхозного, потому что никуда они это не утащут, ни машины, ни квартиры. У них там по 20 машин, по 30 квартир. Конечно же, это мы будем раздавать людям, и люди, которые получат по очереди квартиру и оставят свою, она же пойдет кому-то там другому и так далее. То есть наша задача сделать как большевики, сделать, но они правда, все делали не совсем правильно, но сразу насытить народ, то есть сразу каждому дать угол, чтобы у всех был какой-то и подъемный капитал в том числе. Евгений Лени, спасибо, передадим. Кот Верный Маринович, слава, добрый вечер. Всем нашим огромный привет. Денежка. Ну, смотри, несколько дней не могу пополнить киви кошелек для донатов. Борьбу и агитацию продолжаем. Придумал небольшой слоган. Не хочешь, чтобы правили воры? Не ходи на эти выборы. Хорошо. Да, но слоган всегда нужно еще меньше. Еще меньше. Воры и выборы, да, это, это очень хорошо. Это, срабатывает. Но мне нужно еще плотнее. Помнишь, как в этом пятом элементе, когда говорит, как как тебя зовут? Она там да да да да да Говорит, да, да. очень хорошее имя. А у тебя есть имя? Поменьше. да, вот очень хорошо. Поменьше. Поэтому воры и выборы, да. И Мария, Вячеслав, вы, наверное, помните, что Путин в 12-м исчез на два месяца. Никто не мог с ним встретиться. А после его возвращения Тренд на усиление и перноидальный антиамериканский американизм усилился. Как вы антиамериканизм, как вы полагаете, не было ли его очень, знаете, связан с каким-либо психическим срывом? Да, ну у него алкогольный срыв, это очень часто бывает. Самый известный это с 2008 на 2009, когда он до февраля пропадал, перед Новым годом исчез. Когда кризис начался в США и все и, и лет 2009-2010, надо посмотреть. Готов был премьер-министром Дмитрий. Спасибо, слава, спасибо. Николай, здравствуйте. А срывы психические у него постоянные. Человек очень трудно переносящий психические нагрузки, мы это видим. Здравствуйте, пятьдесят на пятьдесят финансы. Вячеслав Мальцев, вы призываете перевести Лене блиновой. А в каком банке? Ну, не зеленая собака. Да, конечно, это в Сбербанке, да. Денис Крымск. Здравствуйте, Вячеслав. На канале Нтв закрыли правую раму. Кстати, о погоде с Марией Лондон. Возможно, она Если ее привлечь к нашей хунте, думаю, получится еще мощнее выпуски. Плюс подтянется ее аудитория, тетя очень сильно мочит Вову и компанию, и тут полно роликов, зацените, я видел, мне она очень нравится, если есть возможность найти ее адрес и связать нас с удовольствием на vlmcf64 64gmailcom тем более, что сейчас мы занимаемся организацией круглосуточного 24 часа, часа в ссылке канала, интерактивного канала и так далее. В общем-то, и опять же предлагаем всем программистам, кто хочет участвовать на этой площадке, помогайте, потому что это очень важно. То есть мы собираемся делать реальный интернет-телевидение, настоящее, как оно должно быть, как оно будет в будущем. Я концептуально знаю, как это. И оно очень будет отличаться от обычного... Телевидение и очень отличается от обычного ютуба, интернет-программы. Это совсем другое. Поэтому я вас прошу, участвуйте. Иван Агневский. Когда же псевдопатриоты поймут, что идол поклонничества, редименты пережит в прошлом? Народ, очнись. Те, кто верит в иллюзию, что революция провалилась, идет, она идет и процветает в самом разгаре, особенно в информационном поле. Удачи вам и вашему движению. Вальчик Черт Путина. Это вчера мы читали. Спасибо. А, вот тут Огромный слоган, да. слоган, слоган прислали. Ерон, Ерон. Не дадим стране позора, не голосуй народ за вора. Так, так, так. Очень хорошо. Очень хорошо, да. Не дадим стране позора, не голосуй народ за вора. Очень хорошо. Так... Явка на выборы 2018 это соучастие в преступлении Путина. Надо. Явка, Вы вот кто-нибудь собирайте это и в социальных сетях. Вот прям назначьте сами себя э, Администратор. администратором. Да, собирайте вот такие вещи. Это точно хорошо. Но это просто вот День мертвецов все, нет, просто взрыв мозга. Это везде распастите, что 2018 День мертвецов. Везде, везде, везде. Так. Мальцев, ты псих, давай, жги. Псих. Вот все такие психи были. Я иногда очень переживаю, что я недостаточный псих. Мне это вредит в жизни, что я недостаточный псих, к сожалению. Так. Еще непростая задача стоит перед путинскими Пропагандистами Как из букв ЖОПА Сложить предвыборный слоган Жизнь намажется Коми Резникович Павлов Гениальный Молодец, спасибо, что вы нас смотрите Вот сверху Карточка Лены Блиновой Помогайте, пожалуйста Очень просим Помогать нашим соратникам Спасибо. Спасибо. Да здравствует революция. До свидания. А, ну я сейчас еще, наверное, сказал до свидания, надо еще раз. Да, все. Спасибо. До свидания.